Сегодня мы начинаем наш 21 по счету и 3 в этом году. Так или какой у нас там... Пятый уже даже. Пятый выпуск новостей. И как всегда по традиции начнем с анонса. Завтра у нас будет стрим. Я буду вести стрим с мероприятия, связанного с правами человека. Завтра в 11 часов по Минскому времени, с 11 часов по Минскому времени и до 18 будет проходить мероприятие от правозащитной организации Human Constance. Вот мы видим, я показал письмо, которое пришло как бы, да, с приглашением адреса, там телефоны закрашены, ну, то есть, чтобы просто не отвлекать, поскольку это мероприятие не со свободным входом. Чтобы вы, так сказать, не... Ну, мало ли кто захочет, к примеру, там прийти и не сможет, как бы получит отказ, и это будет неприятно. Поэтому такие дела. Что ж, раз анонс сделан, потихоньку перейдем и к новостям. И первая новость, которую я хотел бы сегодня зачитать, у нас с Белсата. Касается она э, военизированной организации Енот Корп как поведомляя Белсад, ФСБ рехтуя судовый процесс над боевиками Еноткорп. И они ладили войсковые сборы для подлетков из Беларуси. Ну, не только из Беларуси, на самом деле, и из России, и, там, и из других, наверное, стран, но и из Беларуси в том числе. Самое интересное то, что ранее эта организация была под покровительством Кремля и действовала, так сказать, свободно. Но потом, судя из информации, которая указана в статье, Руководители этой организации разошлись во мнениях, скажем так, да, вассорились со своими кремлевскими кураторами. Отбились от рук, проще говоря, и теперь их слили. Идут суды, все организаторы, члены этой организации уже на карандаше, и как бы процесс, скорее всего, будет завершен обвинением всех, кто стоял за созданием этой организации. Это как бы пример того, как Кремль зажирает неугодные организации. То есть если он так со своими друзьями поступает, то не строите иллюзии по поводу того, как поступают они с врагами. Или с теми, кто будет пытаться, так сказать, подружиться с ними. Русский мир ничего хорошего никому никогда не несет. Это один из примеров. Ну что ж, а теперь перейдем потихоньку к новостям уже таким связанным полностью с Белоруссию. В первую очередь хотелось бы сказать о бреском кормлении голубей. Это еженедельное мероприятие, которое проходит каждое воскресенье в 12 часов на площади Ленина. В последнем мероприятии, которое у нас состоялось 24 февраля, я принял участие непосредственно, как и некоторые другие участники данного канала. Вот Freedom Belarus, например который сейчас присутствует также у нас здесь в Discord. И м -м, вот «Радио Свобода», как и другие издания, тоже об этом сообщает. Вышло от 150 до 200 человек примерно. Э -э мероприятие проходило под жестким контролем силовых структур. Милиция, ОМОН, люди в штатском, все оцеплено. Однако задержаний не было. Единственный человек, который был задержан, это Александр Кабанов. Причем задержан он был при выходе из дома. Он не попал на мероприятие. Сергей Петрухин, брестский блогер, стримил это мероприятие. Я его видел. Как бы, да, как из остальных. Если вы посмотрите стрим с Бреста, вы увидите, что там происходило. Далее. Что сказать по этому поводу? Что об этом заводе за этот год или сколько там уже постует, брещание не знают. То есть.. К чему это клоню? Что люди, если хотят донести свою мысль, они должны пользоваться не только интернетом, но и делать одиночные пикеты, раздавать листовки и говорить об этом э, вживую. Не только, устра устраивать митинги не только в одном, в одном месте, но и в другом месте тоже. То есть э, люди не информированы банально. Так, при привет чату так хотелось было. бы поприветствовать тех кто в чате там пишет привет Васп, привет борман виктор джи привет всем да привет и сейчас перейдем к следующей новости тут бай сообщает это связано с событиями которые произошли в столбцах то есть после убийства резонансного о котором мы сообщали в предыдущем выпуске новостей последствия его разбираются до сих пор Власть решила воспользоваться данным событием в свою пользу. Сейчас активно поднимается тема ужесточения контроля над учениками, над тем, как родители будут вообще взрослые находиться в школе. И власть, естественно, пытается использовать это, насколько возможно, в свою пользу. Да, безусловно, контроль должен какой-то быть, то есть должны быть системы оповещения, там не знаю что-то такое, чтобы такие ситуации устранялись, устранялись как можно быстрее и чтобы не возникало таких проблем, вот. И, но это совсем не значит, что должны быть применены те средства, которые предлагают наши чиновники. Вот смотрите, в некоторых школах хотят вести закрытый режим также э, было предложено другая новость говорит о том что э, мобильные телефоны у детей ограничить это прямо противоположное вызовет реакцию то есть мобильные телефоны это то что позволяет быстро вызвать помощь в случае каких-то проблем однако чиновники почему-то хотят ограничить доступ мобильных телефонов извините тот чувак он не с помощью мобильного телефона кого-то убивал а с помощью ножа поэтому может быть что-то другое надо ограничить Другая вредная инициатива, которую пытались предложить чиновники, а это вместо телефонов использовать да, смарт-браслеты. Да, это как раз-таки свободу чем же учителям, то есть повысить зарплату, чтобы они занимались своими делами, не раздавали а. письма счастья, опять же, мы эти новости, кстати, читали, походить по этим безработным и докучать, соответственно, не заниматься после работы не своим делом, соответственно меньше бюрократии соответственно платить им больше все так следующая новость белсад сообщает что лукашенко отчитал министра за небеспеку в школах а то и пропоновал заборонить в школе мобильники но ну, это вот по поводу того о чем мы и говорили а также кто-то еще предложил использовать смарт браслеты вместо телефонов то есть уже практически. Кажется, что вот эти смарт браслеты минимальная их цена 200 долларов то есть у людей зарплата средним по регионам там 300 400 рублей но у минске там 600 рублей 700 это ну, так это даже хорошо и при этом нужно Нужно там за коммуналку заплатить, там, одеть школьника, там, за ребенка накормить и так далее. И еще нужно заплатить за смарт-паслед, который стоит минимум, сам такой на китайский, 200 баксов. Она там совсем с ума сошла. И этот, этого человека реально нужно знать лицо, то есть фамилию, имя, то же самое, как и всех остальных чиновников, чтобы не забывать их. Глядя вообще на всю эту ситуацию, хочется сказать вот, что все эти действия, которые пытаются предложить чиновники, абсолютно бессмысленные. Во-первых, человек, который совершил это преступление, это не какой-то посторонний, даже не взрослый, это один из учеников этой школы. Поэтому даже если бы были введены смарт-браслеты, даже если бы была введена система жесточайшего контроля и ограничений, он бы все равно прошел, поскольку он там учился. А знаете, у меня вот такая теория. То есть вот сейчас, ну, теория заговоров, я бы так, даже так сказал бы. Вот сейчас такие очень плохие отношения с РФ, и умирает ученик, ну, который знает польский, английский, белорусский. Э, по 10-ти десятибалльной системе, на все, ну, все его предметы на 10 баллов знал, путешествовал, интересувался политикой и так далее. То есть там есть статья, он, он о его и тут и в этот момент умирает вот такой человек, и какой-то, ну, его убивает какой-то ну, дегенерат, мягко говоря. И при этом после этого начинают ограничения быть, то есть это, это какое-то совпадение, или я не знаю, что это. То есть убирает самых таких умелых, умных и сообразительных. Так, следующая новость, это как бы тоже относится к последствиям события, о котором мы уже сообщали, это суд над Мариной Золотовой. Суд продолжается до сих пор, он еще не завершен, и прокурор сейчас требует для да, Марины Золотовой наказание в виде крупного штрафа 12 тысяч долларов. Еще хотел добавить, психолог тоже, школьный. То есть вот еще что. То есть психологу должны заниматься здесь чтобы такого не повторялось, в принципе. Вот это забыл сказать. Вот и все. Никакие камеры, в принципе, то есть не нужно ограничивать так делать, чтобы там мобильники и так далее. Просто чтобы дети занимались своим делом, и учителя занимались своим делом. И все. И психолог, соответственно. А вот этот запрет еще ты не засчитал по поводу того, что... Эти родители не могут провожать своих детей. Это полный бред и абсурд. Итак, по поводу суда. Прокурор требует для Марины Золотовой штраф около там, 12 тысяч, если переводить на доллары. Марину Золоту обвиняют в преступном бездействии. Якобы она не предприняла мер для того, чтобы остановить своих сотрудников, которые незаконно пользовались паролем Белта. Но об этом мы уже как бы рассказывали, был выпуск новостей, посвященный конкретно суду над Мариной Золотовой, там мы разбирали все эти аспекты. А, как бы тут особо добавить больше нечего. По-моему, Белта вообще все вместе взятое вместе со всеми сотрудниками и оборудованием столько не стоит. То есть дело совершенно ошито белыми нитками. И мало того, что Марина Золотова уже компенсировала весь ущерб. На нее пытаются повесить еще крупный штраф. Не иначе, как давлением это назвать нельзя. Ну, не, я та. с тобой не согласился насчет того, что белта этого не стоит. На Белту и БТ, все остальные стовые, ОНТ куча денег наших тратят. Ну так вот именно наших денег, я говорю о том, что Белта вообще эти деньги просто просирает впустую. Они и этих-то денег не окупают. То есть эта белта стоит вообще копейки. Оно вообще нахрен, в принципе, не надо никакой белта. Следующая новость, связанная с Гродно. Ну что, знаете, что думают чиновники и так далее. Реально, что они там без выреза, без, без контекста и так далее. Что они хотят с нами сделать? Ну, для чего нужна белта Чиновники с нами. Ну, я уже как бы вообще про другое совсем. Я переключился на следующую новость. Не надо отставать. В Гродно. БРСМ патрулируют улицы с дубинками, то есть это вот подразделение БРСМ появилось, МООП так называемый, молодой ОМОН БРСМ. то есть каких-то молодых людей, непонятно каких, вооружили дубинками, непонятно на каком основании они теперь ходят, патрулируют города и следят за порядком, хотя никак это в законе нигде не прописано. А потом они эволюционируют по случайному совпадению в дыряк, соответственно. Опять таки, все это происходит естественно за бюджетные деньги, они а по какой-то частной инициативе. То есть, если активисты есть организуют вы... что-то, они просто собираются, скидываются средствами там, какой-то организуют краудфандинг и организуют какие-то свои мероприятия. Здесь же никто не спрашивает людей, надо им это или нет, просто за счет бюджета. Организуют всякие МОПы, которые ходят и делают Цены, Русь Молодая, и так далее. Ну, про партии промолчу, ну ты, ну, даже не промолчу, КПБ, ЛДПБ, что там еще, еще какие-то партии совковые. То есть, это идет навязывание. То есть, СОВОК, то есть, через эти партии идет навязывание совка. Из этих дел, идей. Не хватает еще флага ЛГБТ, будет все по канону. В принципе. Они еще каким-то образом умудряются говорить, что мы что-то навязываем. Хотя мы не являемся государством. Это они являются государством, и они не спрашивают нас, хотим мы это за это платить или нет. Это и есть навязывание. Наша Нива сообщает, что Лукашенко объявил вымову министру эдукации Карпенко. Министр эдукации Беларуси, министру эдукации Беларуси Игорь Карпенко, объявлено в за непринятие незалежных мер по забеспечению небеспечных умов за детей во установах окульной и средней эдукации. М -м -м -м. Ну, в принципе, правильно министр как бы тоже определенную ответственность за это несет, О, поэтому... не следующий но что он придумал вот этот министр адвокации следующая новость у нас будет по поводу верховного суда открывают верховный суд собственно говоря зачем у нас как бы и этот суд есть а если так уж говорить то у нас в принципе суда то никакого и нет поэтому можно было сделать деревянный сарай повесить там табличку суд и хватило бы какой суд как говорится такое издание должно быть а то тратить миллионы не понятно на что насколько я знаю, стоит 2000 евро на весь суд пошло пошли огромные средства то есть вот здесь фотографии интерьеров этого судилища которое как бы ну ничего не хорошего не предвещает потратили кучу денег непонятно на что зачем это надо неизвестно а люстров фонтаны 600 тысяч долларов а весь суд обошелся примерно 80 миллионов долларов ну да можно было бы в сто раз дешевле сделать и вообще выглядело не, не, не как золото а обычно в принципе в принципе, да, ты правильно сказал, сюда же у нас нету. Для начала можно было сделать правосудие, а ремонт уж как-нибудь потом. У Лукашенко на неделе состоялось довольно интересное совещание. Тудбай сообщает «Сегодня отсрочек у нас больше, чем в любой другой стране. У президента обсуждают призыв в армию. Каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, свою семью, и делать это он должен эффективно», — заявил Александр Лукашенко. «Возможные изменения в вопросах призыва в армию обсуждаются 26 февраля на совещании у президента Беларуси с постоянными членами Совета Безопасности». Ну, то, что Лукашенко поднимает такую тему, это не удивительно. На фоне развития отношений с Россией это нормально. Но то, как он ставит, ставит вопрос, так бы странно. опять такие случаи э, расследованные, так сказать, недостаточно, дедовщины, которые были вот а, Равков до сих пор, насколько я знаю, в отставку не ушел, и вряд ли его кто-то туда отправит. И при этом Лукашенко говорит, что у нас ну, там. Мы на отставку собирали после смерти кожища. Так да, если бы это была одна смерть, они постоянно происходят, как бы. И Лукашенко говорит: у нас, э, как он сказал, так у нас отсрочек больше, чем в любой другой стране, но это как бы понятно. Люди не хотят попадать в такую систему, которая. Они, кстати говоря, теряют просто полтора года. За это ж, это ж никак не оплачивается. Это не в стаж уже никуда не идет. Даже не идут. То есть ты просто попадаешь в мясорубку, делаешь то непонятно, что тебе это не идет, ни в стаж никуда. И потом в итоге, как бы, да. Получается я, в принципе, значит. служил бы, если там было, не знаю, не полтора года, а полгода. И, при эти этом полгода были, были бы разделены на три части. При этом Лукашенко есть... говорит о том, что у нас ведь такая система, понимаешь, у нас больше всего отстрочек, чем в любой другой стране. Ну, во многих цивилизованных странах вообще армия профессиональная. Поэтому, как бы, говорить о таком, это уже, как бы, странно. Ну да ладно. Не, ну делать. тут же нужно учитывать, что на контракт мы не перейдем, хотя бы на нормальный. Нет, я все. просто сказал по поводу того, что вообще э, все посылы, которые Лукашенко высказал, они звучат достаточно странно и глупо. Не, не с того конца он как уберется. Но а есть хорошие да, изменения. Да, вот форма. The Village сообщает, например, что МВД собирается снизить наказание по наркотической статье на два года. Это понятно, но это из-за того, что просто тюрьмы переполнены людьми, которых взяли там за, за какой-то там пыль в кармане и, и все такое. Они вынуждены что-то делать. Ну а кто клюшки, что они еще, еще будут делать? Так хватит, в том-то и дело, у нас хватит клюшников еще знаешь насколько, у нас их и так все переполнено, в том-то дело, что тюрьмы переполняются, людей девать некуда, а в том-то дело, что сажают в большинстве своем не дилеров, а просто случайных там, ну в лучшем случае потребителей, то есть чувак решил на выходных дунуть немножко травки, купил там у цыган каких-нибудь, э -э пошел, его поймали и сделали из него дилера, типа он там торгует и все, и готово, Ну вот поэтому и хотят снизить. Про легализацию речи пока никакой не идет но хотя бы снижение на два года уже это как бы что-то ну, а, а так у них есть это легализация работа у 600 не будет ну им всегда хватит работы выборы скоро скоро еще тут много чего игры всякие там европейские так что с сексом работы будет достаточно мы кстати еще поговорим там про игры и про определенные события которые связаны с праздниками и так далее дойдем до этого сейчас короткая новость буквально в одну строчку вандалы испортили граффити с портретом марка шагала витерский ну да как бы. есть он то есть канал там у нас по поводу великих людей в Беларуси, там можете посмотреть по поводу Майкла Шагала. Там фильм целый. В принципе. Тутбай сообщает. Замголовы МИД Беларуси. Украина, братская страна, идет в правильном направлении. Украина, братская страна. И Беларусь заинтересована не только в экономическом сотрудничестве, но и в политических отношениях с ней. Об этом во время пятого заседания Украинской Белорусской Рабочей Группы по вопросам взаимной торговли заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко. Сообщает сайт Львовской областной администрации. То есть, вот так вот интересно. Также вот глава Львовской области, в свою очередь, отметил, что Львовщина заинтересована в дальнейшем развитии межрегионального сотрудничества с регионами Беларуси в контексте реализации совместных проектов в рамках программы Польша, Беларусь, Украина. То есть, как бы на какой-то такой даже в сторону Межморья, мне кажется, намекает. То есть, такие вот. Главное, что это на региональном уровне. То есть это не президенты заявляют, а главы областей. То есть есть интерес, по крайней мере, к теме. Межморье и взаимодействие Беларуси, Украины, Польши. Они а только РФ, о чем Ватники любят говорить. У нас всестороннее развитие. Следующая новость, немножко даже комическая, я бы сказал. Из раздела юмор. Жители белорусской деревни пожаловались Трампу на закрытие автостанции. Ну, они пожаловались президенту Белоруссии и США по поводу того, что на станции где-то там в глуши. Восточного Полесья, загрязненный Чернобыльской катастрофы, там есть остановочный пункт. И раньше там был туалет, билетная касса и все остальное. И теперь это все закрыли. И как бы люди не могут ни в зале от непогоды там а, спрятаться, не могут ни в туалет нормально сходить. И, ну, главное то, что они написали жалобу, в том числе и Трампу. Это хм, прикольная как бы новость такая. Чтоб немножко разбавить всю серьезность нашего сегодняшнего разговора. Также новость, связанная с международными отношениями. Россия закроет выезд за границу через Беларусь своим должникам. Ну, что-то подобное я уже слышал до этого не раз. Граждане России, которым Федеральная служба судебных приставов запретила выезд за границу из-за наличия задолженностей, с весны не смогут выехать за границу через Беларусь. Об этом сообщил журналистам председатель Комиссии Парламентского собрания Союзного государства по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерий Гайдукевич сообщает Российская газета. Интересно, по-моему, и раньше, мне казалось, уже это было заключено какие-то соглашения по поводу того, что взаимообмен базами должников, то есть невизными, там невизными. Ну, странно, что пишут об этом сейчас. Наверное, просто раньше был обмен информацией. А закон принят именно сейчас. Следующая новость: Беларусь просит у России новый кредит – 600 миллионов долларов для того, чтобы отдать предыдущий кредит России, как бы ничего нового тоже. Такое бывает. Но сейчас в нынешней ситуации, когда Лукашенко заявляет, что он там не собирается интегрироваться и все такое, он просит кредит. Изначально считалось, что эти деньги выделит Китай и покроет а, вот эту выплату до да, России, но сейчас видимо что-то не срослось и власти беларуси обратились к правительству России с просьбой выдать 600 миллионов на рефинансирование долга. Об этом а вообще, нужно как-то на него давить тоже через день воли и так далее, чтобы он взял кредит у Евросоюза, МВФ, соответственно вместо России, чтобы был баланс соответственно экономический в этом плане и не сильно так чтобы так, не сильно экономическом плане зависит от России. И не брать снова кредит в РФ. Договориться снова о дипломатах, наконец-таки, тех же польских. И по поводу виз, наконец-таки уже 35 евро сделать. Пока по поводу виз ничего здесь хорошего не светит. Тут э, стоимость даже увеличилась, насколько я знаю, до 80. Нет, если договорятся, то будет все равно 35 евро. Следующая новость связана с базой тунеядцев. Тунеядская база похудела на 86 тысяч, сообщает профсоюз РЭП. В базе данных, не занятых в экономике трудоспособных граждан, по последней информации, насчитывается более 425 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель министра труда Валерий Ковальков. Передает MLNN Бай. По его словам, полные ожировки получит 54 тысячи, но ну, это вот в феврале. 54 тысячи незанятых в экономике. При этом в ведомстве отмечается, что обнаружилось много ошибок. Начались звонки от людей, которые попали в базу случайно. Ну, Леонид Судоленко снял целое видео по поводу того, как добиваться исключения себя из этих баз. Естественно, он рекомендует писать жалобы если люди массово будут заваливать все органы жалобами, и это в любом случае поможет. Чиновники пойдут на попятную. И как минимум тех, кто будет обращаться, они точно из вас исключат. Это показала практика с декретом номер три. То есть главное действовать, и это обязательно приведет к результатам. Хуже вам точно не будет от этого. А если все промолчать, то оно все так и останется. Странно, что митинги не делают рэп тоже по этому поводу, как было 1 мая. Время не пришло, люди еще не получили массово вот эти самые жировки. Понимаешь, происходит мониторинг настроение народа. Оно пока не перспективно. Люди должны получить, они должны возмутиться жесточайше этим действием. И должна быть подготовлена почва. И основание. Потому что сейчас получило только небольшое количество людей. Они перенесли, видишь, на март. Они пытаются власти всячески время оттянуть, чтобы протесты не были, не происходили так быстро. Поэтому пока нет оснований. Есть, если тебе не пришла жировка с указанием того, что ты должен платить 100%, что ты тунеядец, то ты и права не имеешь жаловаться, потому что а жаловаться на что? Если тебя не обвинили, то ты жаловаться пока не можешь. Так что профсоюз ЖЭП ждет, как и все собственно ждут, пока будет время правильное. Тут сейчас нарисовались и другие проблемы, которым мы тоже плавно потихоньку перейдем. Но пока еще по поводу профсоюза РЭП. Профсоюз РЭП одержал очередную победу. Андрей Стрижак сообщает, что РАЙПО хотела внести коллективную э, ответственность, но не смогло. Апелляционная жалоба реческого РАЙПО осталась без удовлетворения. Коллегия судей оставила в силе решение по резонансному делу, в котором наниматель пытался истребовать недостачу с матери малолетнего ребенка члена профсоюза рэп, то есть вот она обратилась в профсоюз рэп и получила помощь. Так что и вы обращайтесь, если у вас есть проблемы, тоже получите помощь. А в идеале вступайте. Ну или можно там в весну обратиться там в рэп. Или там если вам весна связана весна. с политическими акциями, это не это не ее сфера деятельности по поводу. Не, не вообще там общественные активисты. Нет, надо разделять, а то люди будут вступать и требовать, так сказать, для того, чтобы их какие-то проблемы с работодателями там решили им скажут что к чему и зачем людей водить короче в заблуждение надо все говорить четко по пунктам вот еще интересная новость коротенькая но я тоже думаю стоит озвучить по поводу соцсети вконтакте и ее как бы надежности у бхд на днях украли группу во вконтакте то есть была группа тематическая белорусской христианской демократии которая была взломана неизвестными было сменен был сменен пароль ну, то есть они потеряли контроль над группой удалена информация и вместо нее опубликована реклама букмекеров это как бы по поводу очевидно, кто, этом, кто посодействовал этому но это могли быть как э, какие-нибудь просто вандалы хакеры там зависит от того насколько администрация следила э, за тем ну, короче, контролировала свой пароль и все остальное. Это может быть так, но возможно это и политическая акция. Тут может быть что угодно. В любом случае, как бы, такой вот произошел инцидент, о котором стоит У сказать. решением э, РФ, кремль Тут на самом деле неизвестно, кто и что это сделал и с какой стороны. Суть тут в другом, в том, что надежность крайне низкая. Конечно, группа ВКонтакте также нужны, там большая аудитория, но никакую важную переписку я бы вам не советовал там проводить и публиковать. Для этого есть более защищенные мессенджеры. Там только информация. Публикация информации, чтобы людей оттуда информировать и привлекать в другие соцсети. Поскольку ВКонтакте еще имеет большую аудиторию. Телеграм, опять же, вот это самое основное. Интересное событие произошло еще на неделе. Связанное вот с чем. Собрались Санников, Никляев и Статкевич под Эгидой Хартии они собрались в Варшаве и там обсуждали перспективы будущих президентских выборов. Статкевич, как известно, будет выдвигаться, но интересная информация проскочила. Наша Нива пишет, что БНК подтримая кандидатуру Северынца на президентских выборах коли отмовить у регистрации Статкевичу. Так что такие дела Статкевичу могут вполне отказать. В таком случае БНК сообщил, что поддержит Павла Северинца. Но там тоже еще не все ясно, еще праймерис не прошли. Поэтому не знаю, что да как. Там еще была новость по поводу того, что типа революция, а иначе там, и, и по-другому никак. Да какая революция? То есть нет никакой критической массы. Вы никак не работаете с людьми. То есть никаких-то, не знаю, офисов у вас нету. То есть, ну, может быть, есть, но, блин, народ в своей массе, они их вообще не знают. Какая вообще революция и, какой, и какая улица, вы что, с ума сошли, как говорится? Как всегда, выведет э, Статкевича всех на убой, как это было в 2017 году, 25 марта, и всех повяжут. Полный бред. Пока нет угрозы нашему суверенитету. На выборы нужно идти, но угрожать теми же, не знаю, митингами, несанкционированными, когда людей просто повяжут и по дубинке, говорится, пойдут, это какой-то бред. Опять же, это какой-то радикализм детский со стороны Садкевич. Так, интересная новость следующая, такая себе довольно-таки, я бы сказал, связанная вот с чем. Связанная с судьбой телеканала ТНТ на территории Беларуси, вырисовывается интересная картина. Проведено вот было расследование, и вот что сообщает сайт белслет.орг. Появившийся на телеэкранах в конце 2008 года, российский телеканал ТНТ скоро приобрел довольно значительную белорусскую телеаудиторию. Ну, на фоне унылого госконтента и все остальное, ТНТ как бы выглядел весело, интересно и все такое. Однако, в 2011 году ТНТ пропал из кабельных сетей. То есть, его начали прессовать. И за провайдера АИТ Вавилен, единственного, который пытался опускать этот канал в цифровой сети. То есть, из кабельной сети он исчез, но в цифровой сети он шел. А тогда еще каналы были было еще аналоговое вещание в те времена не то что сейчас так вот и получается такая интересная картина при всем том что это там до да, российский ресурс там где тупую всякую херню там дом 2 и прочее показывают бузовых там всяких а тем не менее даже здесь лукашисты попытались с тнт бороться поскольку он составил сильную конкуренцию госканалам, то есть интересная ситуация развлекательный канал тнт отбирал аудиторию значительную у госканалов, и его белорусское правительство пыталось давить. И кроме того, там... Да, Кост ТВ, то есть да. там, Кроме и... того, они, знаете, к чему тоже еще придрались? Во-первых, там было много шуток по поводу белорусского руководства. Вот так вот. И самое, что вот чего я точно не ожидал, это к показу фильма Ви, значит, Виндента. Оказывается, он запрещен в Беларуси. Хотя, по-моему, его а даже показывали. Не знал, да, Под... да диктатор, я тоже не знал. Его показывали, по-моему, за... по каналам каким-то открытым. Не, не показывали. Диктатор запрещен, кстати говоря. Ну, это комедия. Это к слову о том, какой у нас режим. То есть, видите, наш режим сам подчеркивает, каков он есть. Это. Запрещая такие Нет. фильмы. 24 года навязывался вот эти русские каналы. То есть РТР, НТВ мир, то есть ментовские воины, там, Зоны Х, ну, это самые топовые сейчас у нас фавориты, можно сказать, в прайм-тайм, грубо говоря, на массовую аудиторию. В этом плане. То есть это в открытом доступе, что самые топовые каналы вот эти до сих пор, кстати говоря, среди вот этих мужиков за 40 в основном это бывшие менты, военные, Бюджетники, соответственно. То есть через государство прививается вот этот милитаристский дух, говоря. Интересное исследование Это... опубликовала дата-репортал. Вот, Digital 2019 Беларусь. По поводу Беларуси можно посмотреть, есть определенная статистика. Использование интернета населением проценты проникновение медиа интернета мобильного сколько населения используется то есть ну тут довольно интересная статистика просто хотел привести любопытно посмотреть по регионам больше всего естественно пользуется интернетом минске соответственно да и в принципе аудитория того же интернета часто только начал развиваться последние пять лет это ну, пошло раньше толком интернетом не пользовались да и вот эта история которую раньше смотрела ментовские воины смотрится, соответственно сейчас шариев и так далее то есть однотипный ну и гоблина голбочай, соответственно. то есть перешли с такой же тематикой по тв только в интернет одно и то же по факту то есть это как ИГЛА, так как и говоря вот такая статистика у нас доступна используемые социальные сети всего отчет содержит 49 страниц. Ссылку на отчет я сброшу в чат. Все желающие смогут сами ознакомиться с этими данными. А теперь перейдем к следующей новости. Белта сообщила, что э, белорусское государство планирует поднять зарплаты бюджетникам в мае и в сентябре. Повышение зарплат в бюджетном секторе планируется в мае и сентябре нынешнего года, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович на совместном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и Совета Академии и Управления при Президенте. Планируется два этапа повышения – май в пределах предусмотренных в бюджете средств, и сентябрь необходимо изыскать дополнительно около 200 миллионов белорусских рублей. Он констатировал, что задача обеспечить уровень оплаты труда в бюджетном секторе на уровне не ниже 80% от средней зарплаты по стране не была выполнена ни в 2018 году, ни в январе нынешнего года. Эту задачу мы обязаны в 2019 году решить, акцентировал внимание министр. Достижение таких параметров соотношение зарплаты бюджетников и средней зарплаты по стране предусмотрено целевым сценарием развития на нынешний год к слову говоря если в декабре как всегда у нас в конце года зарплаты максимально бьют рекорд то в январе они максимально начинают падать а выборы еще не наступили так что хватит ли лукашенко денег мы не знаем я так слову по 500 ну подымет больше всего этим дырявым судьям и остальным бюджетникам, чтобы проголосовали, как всегда, за него. Ну, это вот аппарат, соответственно. То есть мы же у нас, в принципе, монополия государства, 80% госбюджет, то есть госсектор, соответственно. Остальное там 30% от силы там немного частного бизнеса. И когда помню, Романчук спорил ну, с нашим президентом, там, наш президент говорил, что малый бизнес это санта бреймер то есть это вообще какой-то бред. Следующая новость короткая, но тоже довольно занимательная. Из Бреста в Будапешт запустят прямой поезд. На днях в Бресте руководство Белорусской железной дороги провело встречу с дирекцией компании э, польских железных дорог. В ходе переговоров стороны решили запустить несколько новых поездов, передает звезда. Одним из ключевых стала договоренность сторон с середины декабря текущего года, то есть 19-го. Когда будет устранен, э, утвержден новый график на 2019-2020 годы, запустить новый поезд «Брест-Пудапешт». Предполагается, что он получит собственное название «Стефан-Баторий» и будет включать несколько беспересадочных вагонов из областного центра до Вены и Праги. Во время вторых европейских игр Варшаву и Брест свяжет дополнительный временный поезд. Эта мера поможет болельщикам из Западной и Центральной Европы доехать в Минск железнодорожным транспортом, с середины декабря его планируют сделать постоянным. Таким образом, в конце года между Брестом и столицей Польши прямые поезда будут курсировать дважды в день. По поводу... Теперь уже плавно переходим к дню воли. Хорошая новость, Что? Хорошая новость, кстати говоря. Ну, это связано с, с тем, что будет европейские игры, поэтому болельщиков надо доставлять. Они решили открыть поезда. Да, новость, безусловно, хорошая. Ну, это же поезда останутся после игр. Да, они не останутся. Но это хорошая инициатива. А вот плохая инициатива. В Гродно администрация отказала в проведении Дня воли в городском парке имени Жюлибер. Это как бы начало, да, следующий шаг. Сам Лукашенко на своей вот этой самой встрече вот с президентом, со на своей которой. встрече с президентом, как это там называется, он озвучил свою позицию по Дню воли. Он прямо сказал, никакого Дня воли на стадионе «Динамо» не будет. Хотя никаких оснований, так говорить, у него в принципе не было. Прошлый День воли возле оперного прошел мирно, никаких нареканий не было, тем не менее он отказал. Также прошло еще много было всяких резонансных высказываний по поводу того, что необходимо убрать кресты в Куропатах возле дороги, хотя я читал ленту в Фейсбуке, ну, по есть все это разрешено. Называется. Это все ну, разрешено. Что, что коммунистам спокойно можно в самом центре города, где Ленин собирается 7 ноября, а вот другим то есть нет. Ну да, это самое что не с фашизмом. То есть они через госбюджет навязывают нам совок, социализм и так далее а другие другое запрещают, то есть навязывая вот этот э, принцип государства над всем, над личностью. Вот самое что на есть. Они и сами же являются этими фашистами. в принципе. Но, кроме того, организаторы Белоус и Пальчис в том числе заявили, что отказ провести день воли на стадионе «Динамо» отнюдь не означает, что они пойдут на «Бангалор». То есть Лукашенко прямо намекнул, что, мол, для таких вещей существуют Бангалор, И Они сказали, что на «Бангалор» мы не пойдем. В Минске есть много других площадок, достойных, на которых можно отпраздновать день воли. Где это конкретно, мы пока не знаем. Но интересно будет следить за дальнейшим развитием событий. Но мне, конечно, было неприятно слушать это, когда Лукашенко это сказал. Я ожидал все-таки, что реакция будет власти на фоне конфликта с Россией более уже почти уже продался имелю, то есть он он же ты же видел там есть медиа такая Бел РосБел такой сайт и там показано партнеры медиа партнеры там типа Белрадио радиокомпания, ну это все остальное то есть ОНТ СТВ и что там еще ну и другие соответственно белорусские медиа и РТР НТВ и мир, соответственно, то есть они вместе друг с другом связаны. Что невыгодно показывать БТ, митинги, соответственно, то есть акции, протесты и так далее, показывают там про культуру и так далее, то есть Западная сейчас самое что ни на есть. Что показывают российские медиа, там про ментов, про совок, соответственно, какой какая Россия хорошая. Никогда они на акциях протеста Беларуси не показывают, то есть НТВ никогда мы не видели, чтобы то есть Крестный батико это был 2010 год, после этого ничего, то есть подхалимство и цензура, соответственно. А вот неаккредитация других иностранных агентств, они никак не могут это сделать. То есть полная монополия российской медиа над другими, не навязывая. То есть они сообща между собой работают. Это вы можете, кстати, проверить. Есть специальный сад для этого, союзного государства. Это, так сказать, к слову о том, что президент наш, к сожалению, не является никаким гарантом. Он является пока только сливным бочком независимости. Народ не должен надеяться на... только на себя. придворным можно сказать, ну, блокеем Кремля, не более того. Он попал в зависимость от Кремля своим желанием требовать денег. Для поддержания своей диктатуры. Он Кстати, попал в ловушку. Еще, на бюджетников он может и взял, чтобы сохранить свою власть. Он попал в ловушку. Та модель экономики, которую он пытается строить, она затратная, требует огромных денег. А просто расслабить путы и просто допустить там... частный бизнес который как раз бы и вытащил бы экономику из вот этой пропасти, он это сделать не может. Плюс еще диктатура, поддержание диктатуры, вот это его, силовые структуры. По всем пунктам разорвал в клочья. То есть он все по пунктам сказал, что можно сделать и так далее. То есть чтобы не дельминистр смотрел за региона, а местная власть, чтобы можно было выбирать местную власть и так далее. То есть чтобы они решали, чтобы можно было дать э, приватизацию там, семьям, соответственно, как Романчук сказал чтобы они решали у себя на местах, как они будут бизнес вести и так далее. И дать этому бизнесу малому свободу, соответственно. И приватизировать эти, соответственно, предприятия под этих людей, которые там живут. уже колхоз полностью сам уничтожил в этом плане. Мы тоже роторные жатки по этому поводу, про колхоз есть отдельный ролик, как он полностью этих частников вытворил с нашей страны. Еще одна интересная информация, которая проскочила на э, встрече Лукашенко с журналистами, это информация о том, что не позднее, чем в течение ближайших пяти лет, будут изменения в конституции. Об этом также сказал Лука, что конституция должна быть изменена. Что-то да как ну, тут пока это, разные. Это, это очевидно, что он хочет. Он просто, наверное, хочет сделать, как в Армении, как он, как сейчас, ну недавно хотел, хотел сделать их бывший президент уже чтобы делегировать полномочия парламенту и оставаться в стороне. Вот и все. Тут и разное спокойно. пока мнение. Увидим, когда все будет. Он хотел в прошлом году внести изменения немножко другого плана, но ему помешала как раз революция в Армении. Сейчас конфликт с Россией, поэтому, возможно, это инициироваться будет именно в связи с попыткой России углубить, скажем так, интеграцию. Нужно постепенно себя в России поменять Конституцию. И сделать себе то же самое, как у нас. Полностью, то есть делегировать себе полномочия. Вот и все. Что ему помешает? Народ аморфный, ему наплевать, как и всегда было наплевать. Им нужен царь. То есть православие, самодержавие, народность. Это основные идеи Кремля непосредственно. Мы же делали отдельный стрим про Суркова. Все, то есть фашизм это и главное. Все завладел фашизм вообще русский мир, идеология русского мира это идеология фашизма, это неофашистская идеология, которая направлена вот как очень правильно сказал в своем ролике блогер Васик Васик, если вы не видели подпишитесь обязательно на канал, он очень грамотно разобрал тему что такое русский мир и вот эта идея русского мира, это насильственная ассимиляция других народов, либо их ликвидация. Да нет, есть... Фридом, тут все гораздо глубже. Это еще, я думаю, и в семнадцатом веке те же самые способы. Если посмотреть на то, с чем нашел русский царь в 17 веке на Беларусь ровно те же способы: либо вы принимаете присягу и будете верными нам, входите в наш состав, да, либо мы вас просто уничтожаем физически. Прошло 400 лет, но ничего не изменилось. Россия до сих пор живет в семнадцатом да, вот, веке. В 19 век, опять же, когда они нас захватили, то есть переписка истории и все остальное, то есть и никак, а если ты сужаешься, то есть тебя, то есть все запретят, то есть белорусскую язык тоже запрещали, соответственно, и веру тоже православную всех обращали, соответственно, то есть это самый их основной столб, компания, то есть то же самое, как немцы, то есть под предлогом того, что они говорят на одном языке, они захватили Австрию. То же самое они хотят с нами сейчас сделать. Но эта история циклична. Только Германия перестала быть империей, а Россия не не излечилась от этой болезни, к сожалению. Еще одна новость, связанная с этим: Лукашенко, ну, скажем так, это тоже скорее из категории юмора, предложил включить Россию в состав Беларуси. «Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь». То есть это как бы комментарий тому, что говорил Путин. Но он говорил о том, что все должно развиваться на условиях равного партнерства там, и так далее. И предложил в шутку «А если сделать наоборот?». Но он сказал и такие достаточно интересные вещи о том, что, например, согласен с тем, что в Петербурге будет единый миссионный центр. То есть ну, это как бы такой... Ну, Показатель тому, что он таки может да, быть готов к интеграции. Это... Э, валюта, то есть вряд ли он на это согласится. согласится. также он высказался, что согласен на единую валюту, но это будет не белорусский и не российский. Только рубль. Новый, новый рубль типа. На это Россия ответила, что типа мы не. Когда Лукашенко такое сказал, ну, он и, хочет и, переложить и, всю финансовое бремя на то, чтобы на Россию, да, на российский бюджет, потому что заменить все банковские Россия, знаки это и, будет и... очень дорого. Соответственно, Россия отказывается. То есть да, от Россия предложила другой вариант. Смотри, Фридман, они сказали, что а давайте, мы просто выпустим новые деньги, новые купюры, то есть будем делать, на которых будут и белорусские достопримечательности изображены. То есть такой что... вот Лукашенко не ответил. Естественно, он приложил одно, а они приложили другое, то что нам невыгодно. И на это он не пойдет. Это сто процентов. Это нужно быть, ну это же чи, даже ребенку. В принципе. И да, подписывайтесь на канал. На группу Кстати, вступайте в группу в телеграме Фразу Лукашенко сказал если провести референдум в россии большинство россиян будут за вступление в беларусь потому что они любят лукашенко то есть пропаганда обратно работает очень хорошо про зомбирование других людей украинцы лукашенко любят и и россияне так подписывайтесь на нашу группу в телеграме в дискорде не забывайте про донаты не забывайте делать репосты видео и, возможно, встретимся на следующей неделе в новом выпуске новостей. Спасибо за внимание. До свидания.